себе сколько мотоциклов супер вот это да молодцы вообще смотри как красиво не хотите девочки даже вау вообще Это да, не думано, не да? Да, А, да, у тебя. Супер, вообще, красота какая, Смотри, какая огромная колонна. Колона пошла. Вау. Я думаю, это что? Ладно, еще раз. Все, короче, класс. Это я понимаю, выделили праздник, да, как организовали. Так надо было столько собрать вместе. Стали, Боже, их там еще посмотри, едут и едут, обалдеть. Вау, вот это да, супер. Красиво. Я тут еще такой машин никогда не видела. Да, вообще посадилка огромная, она уже сколько тянет. Смирялку. Ну да. Все. Это замыкающий вот тут смегал. Дальше просто уже машины поехали. Или это все еще колонна? из любителей догоняют а вот смотри тоже с флагом поехала вот в 9 мая удался